Я на этом форуме нахожусь впервые, хотя меня многократно приглашали, но только в этом году удалось посетить его. Большое спасибо организаторам, получил много полезной информации, то, зачем я ехал, я здесь узнал. В основном нас интересует комплекс продуктов Кобра для аэропорта так как мы планируем обновлять а, свое программное обеспечение по различным управлениям мы подошли к тому этапу когда это уже стало необходимостью а, поэтому нас очень этот продукт интересует, и мы рассматриваем возможность его приобретения в той или иной степени, в том или ином наполнении, но мы, скорее всего, его приобретем и будем у себя применять. Это связано в том числе и с планируемым строительством нового терминала международных воздушных линий, где проблема именно организации звукового, визуального информирования, Система контроля пассажиров, багажа стоит остро, поэтому, я думаю, решение будет принято и в ближайшее время мы а, с нашими коллегами из Руиз-Пулково будем плотно работать над этим.